привет народ сегодня я хочу поделиться с рецептом оладье из кабачков которые готовлю я может кому нибудь понравится беру кабачок такой большой кабачок ориентировочно на этот кабачок два яйца и два стакана сахара ну и муки столько сколько возьмет будем смотреть по консистенции. И натираю не на такую черку, не на крупную черку, а на мелкую. Где моя мелкая терка? Ну, вот так, на вот такую черку. Натираем этот кабачок. Вот, натерла я. Не туда нажала не на ту кнопку. Оно у меня все прекратилось запись. Вот еще. В общем, Натерли, добавили сюда сахар, добавила я, и я, яички. И это все перемешиваю. Перемешиваю хорошо. И потихоньку добавляю муку. Ну, муку, конечно, лучше просеять, поэтому я сейчас, так как у меня... Одна рука, вторую я держу, мне то штатива, поэтому я уже покажу, как она будет просеянная в этой мыске. Так, значит, смотрите, я добавила сюда муку, просила. Ну, у меня получилось 6 столовых лож, ложек муки. И это все хорошо перемешивается. Ну, такая должна быть такая консистенция. Вот. И теперь на горячую сковородку, на подсолнечном масле мы поджариваем наши блинчики, оладьи, как кто там называет, с обоих сторон до румяной корочки. Вот мы нажарили уже оладки. Вот такие они получаются вкусные, подрумяненные с обоих сторон. Очень-очень вкусненькие, сладенькие. Пробуйте, по-моему, рецепту делать. Возможно, вам понравится. Всем приятного, всем аппетита. Всего доброго.